Итак, пришла пришла еще одна посылочка то, что я говорил э, другой, ну, как бы я заказывал еще посуду для туризма э, в комплекте кастрюлька крышечка есть такой э -э, чайник вот. ну, как бы все с виду как меня ребенок хотел забрать себе играть вот, чайничек кастрюлька вот такая вот. и сковородка все очень хорошо упаковано Зашла отлично сковородка. Вот так вот сковородка. Вот получается кастрюлька. Сейчас попробуем. Покажу вам. Надеюсь, машина сгорит. Так, попробуем. Вот. Так. Я проверял довольно быстро греет. Нужно еще чайничек. Кофейку, как говорится. Ну, яйца жарить не буду на сковородке. Но супер поняли. То есть все то же самое маленькое, только немножко больше, чем то, что шло в комплекте. Вот так закрыли. Пробовал ставить, очень быстро остывает. Либо просто металл тонкий, я не знаю. Ну, быстро очень остывает посуда. Ну, возможно, немного неудобно, оно все такое маленькое. но ну, в любом случае можно где угодно поставить газ, газовый баллончик и варить что-то. Ссылка будет под видео. Переходите, смотрите продавца, смотрите товар. Все, всем спасибо, всем пока.